Добрый день, меня зовут Вера Попова, мой блог verapopova.ru. И я хочу с огромным удовольствием сегодня оставить видеоотзыв о курсе Ани Тимошенко, как зарабатывать 2-3 тысячи долларов в месяц благодаря партнерским программам. Вы знаете, я уже в этот курс вписалась, вообще его начала изучать, участвую в, другой, в другом тренинге параллельно, и у меня практически не было времени на его изучение. Но чему я была очень сильно удивлена, буквально применив 15% возможных усилий и времени, я заработала в течение июля месяца 2012 года практически 15 тысяч рублей. Я очень благодарна Ане, потому как я уже знала, что информация, она, она очень практична, она практик, она все это изучила на своем собственном опыте и никакой воды абсолютно не дает. А, обучаясь в мастер-группе у Анны в феврале месяце, я четко пронесла только одну мысль, что м, источников дохода а, должно быть несколько, то есть пока вы строите свой бизнес а, в сфере в низшей МЛМ, а, пожалуйста, делайте себе дополнительные источники дохода, да, то есть находите время распределяйте его так, чтобы у вас э, все-таки деньги ну, шли из нескольких источников. я очень благодарна вот, в том, что эта мысль она еще посадила вот, в мою голову в феврале, и уже вот в июле она такую замечательную, замечательную программу сделала, да, вот этот курс обучающий, на котором просто по шагу в видеоинструкциях просто абсолютно четко берешь и применяешь, берешь и применяешь. Причем что хорошо, что я сейчас абсолютно хорошо и точно знаю, что партнерские программы работают. Самое главное выбирать партнерские программы те, которые с хорошей прибылью туда то есть когда партнер не сняется, дают 30 40 50 процентов от своего курса от продажи и рекомендации этого курса поэтому вот такой достаточно простой пример да то есть вот я заработал всего лишь столько она гарантирует что это вот все буквально за 15 процентов времени которое я вложила в изучение этого курса и вот это время они гарантируют зарабатывать минимум столько я так думаю, что вам есть куда эти деньги потратить. Лично я вот эти деньги минимальные потратила на то, что я вложила их в то, что оплачиваю кредит за квартиру. Знаю то, что возможно зарабатывать столько, я просто абсолютно четко просчитала, что быстрее смогу закрыть кредит. Ну и, соответственно, уже радовать себя другими деньгами. Я очень благодарна Ане за то, что ее встретила на своем жизненном пути и желаю вам точно так же абсолютно спокойно и уверенно потратить Айну, э, сумму денег на приобретение этого курса и заработать и да, значительно больше. Я вас э, благодарю за это видео и желаю вам всего самого наилучшего.